Добрый день! Меня зовут Владимир Гусак. Я хочу дать отзыв о обучении школы в школе Кайлас. Я ученик пятой ступени. Что в нашей семье произошло в 2017 году? Мы купили фабрику для производства соляных ламп площадью 300 квадратных метров. Ее еще и смогли переоборудовать, и увеличить на 100 квадратных метров площадь. Также я читал заклинание, которое позволяет человеку путешествовать с фестиваля на фестиваль. То есть это специальная практика, которая дает возможность жить, жить на юге, посещать интересные мероприятия. И вот за прошедший год мы посетили с семьей три фестиваля. Один из них в Санкт-Петербурге это были звезды мирового балета Dance Open. Также мы посетили фестиваль оперного искусства. Кроме этого, побывали на джазовом фестивале а, в Карадаге. А, и также позволяли себе очень часто ездить в Киев на концерты благодаря Андрею Андреевичу у меня произошло улучшение в здоровье, я думал у меня болит поджелудочная, я ее лечил там, очищал, питал и так далее но боли не уходили он мне сразу сказал, что это не поджелудочная воспаляется у меня сигмовидная железа, она просто дает туда боль и плюс посоветовал календулу я попил обычные календулы отравы, у меня все эти проблемы прошли. Обучение в школе Калас, ваша жизнь превратится в самолет, то есть вы разгоняетесь, там, первую, вторую, третью ступень, и четвертая ступень, и вы уже летите, то есть как бы э, поднимаешься над уровнем проблем, не стыкаешься с э, всякими мелочами, скорость увеличивается, и правда, вот такие вот выражения его, только пристегните ремни, и вы полетели, это так и есть.